Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами ловонос Петр. Сегодня мы поговорим о морковке, о тех способах, которые я применяю для того, чтобы иметь хороший урожай и вкусные сочные корнеплоды. Многие как бы уже на этой культуре терпят неудачи, вот она получается прекрасной. Что делаю я? Ну, во-первых, надо помнить, что морковка – культура туго схожая, и она всходит как бы две недели. В течение двух недель появляются всходы. Но это при нашей традиционной технологии, когда морковка, мы сеем в радужки, засыпаем почвой, и потом она прорастает. Но опыт я убедился, что если морковку посе посеять, ну, как ее посеять, я же расскажу позже, и не закрывать землей, наша схожесть морковных семян повышается чуть ли не вдвое, то исходов получается гораздо-гораздо больше, и всходит она гораздо быстрее. Значит, ну, для этого предпринимаем определенные меры. Пока я был молод, я семена морковки смешивал с мелом, добавлял немного мела, перемешивалось, и сел уродочек, и мне было видно, чтобы не было заушения всходов. Сейчас уже постарел, как бы тут технологию немного поменял. Сейчас я беру, использую чайную заварку. Значит, чайную заварки, значит, беру мелкую размола, если у вас нет мелкого, то вы можете взять пакетики, один пакетик, 1 грамм. В общем, на, поло, на две части. Одна часть семян морковки, две части чая. И вот эти, все это перемешиваю. Это все высыпаю, перемеш, перемешиваю. И значит, все, что это дает мне, что потом всходы получаю, получаются незагушенные. Редкие всходы, такие как раз, как надо, оптимальные, дают как бы, хороший результат, и потом э, растут хорошие корнеплоды. Э, это значит по густоте. Что по густоте мы... Э, Сделаем. Готовим морковочку, чтобы не было загущения. Готовим градку. Градку готовим тоже очень просто. значит Градочку вношу золу э, залу, обязательно под перекопку перекапываю. Поверху рассыпаю суперфосфат и начинаю, делаю родочки и высеваю морковку. Но не так все просто. значит Каждый родочек э, я беру э, доску э, и торцом доски э, пробиваю. пробиваю вот. Это значит, что уплотняется почва. Уплотняется почва. И вот, когда она уже такая пробитая вся, беру лечку, беру леечку и потихонечку поливаю каждый родок. Полил каждый родочек и после этого значит, рассыпаю семена морковке. Накрываю пореселенной пленкой, и уже на 8-10 день дружно появляются всходы. Не надо бояться. Конденсат с пленки капает, края прижатые, семена не подсыхают, они очень быстро всходят. Быстро всходят, и они начинают буравиться в почву. Не надо думать, что они лежат на поверхности. Они все стоят хорошие, дружные, и впоследствии они дают очень хороший урожай. За счет чего? За счет того, что высокая энергия прорастания семян, чему способствует свет, которые действуют на наши семена. Второе, что дает, значит, редкие редки, редки всходы. что мне не надо прорывать. Морковку не надо прорывать, редкие всходы. Поэтому она быстро растет, быстро набирает в крест. И кочень дает очень хороший урожай. Если вы попробуете этот способ, он вам, конечно, понравится. И вы всегда будете морковку высевать именно так. И тогда морковка у вас будет расти каждый год хорошая, сочная, вкусная. А теперь поговорим о сроках посева. Значит, морковку я высеваю три срока. Первый срок это самый первый, самый ранний. Как только можно войти в почву в условиях Беларуси, он ну, припадает где-то начало апреля месяца. В начале апреля месяца я делаю первый посев моркови. Значит, в этом случае я использую ранние сорта, типа ананская, островской и другие такие сорта, которые быстро дают урожай, я их высеваю в начале апреля. Потом следующий посев, я делаю уже средние сорта, это конец апреля месяца, конец апреля месяца, это до, до 1 мая обязательно, делаю посев э, средних сортов, та же самый шантане, все гибриды ее, которые происходят в шантане, э, также высеваю, они прекрасно растут и дают урожай для консервации, если первый э, посев дает урожай как бы для прорывки, для ранней морковки, значит, уже средние сорта, которые посещены в конце апреля, значит, для консервации на август месяц они смотрятся великолепно. Третий срок посева, значит, когда высеваю морковку, уже на, в июне месяце, с 1 по 10 июня я высеваю поздние сорта морковки потому что, почему позднее? Для того, чтобы они набрали больше влаги, больше длинный витационный период, их не повреждала муха, и добавок они зимой очень хорошо хранятся. Чего не скажешь, просто о посевах апрельских. Посевы, которые были сделаны в апреле, они как бы очень уже начинают, корнеплоды уже грубеют, становятся грубыми, трескаются, ну и уже не такими качественными. На консервации они еще идут, потому что они еще, как бы до белой зрелости не дошли, но для хранения они годятся уже хуже. Поэтому вы определяетесь, какая морковка, сколько вам морковки надо для раннего потребления и сколько вам морковки надо для, позд... для позднего потребления. Потому что позднее потребление, как бы, это все зимние месяцы, это весна и начало лета. Но если будете съесть морковку в три срока, значит вы обязательно по этой, по этой морковке будете иметь с июня и до, э, с июня до июня, грубо говоря. С июня до июня до свежей морковки вы будете иметь эту морковку. Значит, сейчас появилось очень много сортов. В каталоге уже где-то порядка 500 сортов морковки, поэтому вы обращайте внимание на, срок, на сроки посева. Значит, не спешите сеять поздние сорта э, ранней весной, потому что к осени они тоже будут огрубевшие. И уже вкусовые качества будут гораздо ниже. Их лучше посеять в июне месяце. Июньская морковка для зимнего хранения она самая хорошая она идеальная и она всегда будет присутствовать на вашем на вашем столе так что обращайте внимание на срок созревания корнеплодов на пакете они все указаны написано через сколько дней собирается урожай вот ну а по моему способу этот овощ не будет сходить с вашего стола потому что его очень любят дети ну и взрослые используют тоже в разных разных видах до свидания